Привет! Ну кто бы сомневался, снова Google и снова просылки? Уже скоро месяц пройдет с момента декабского Google Link Spam Update, а наши зарубежные коллеги все никак не успокоятся. И ищут и ищут подтверждения собственным догадкам и мифам. А найдя нечто похожее, будоражит сообщество сенсационными заголовками. Вот и на этот раз Барри Шварц просто спросил, если у кого-нибудь пример наличия ссылки с Twitter или YouTube все Сечь Google Консоль? Такие ссылки закрыты на фолу. И понеслось. Сразу же представлены скриншоты подобных ссылок, и некоторые даже уже начали разгонять тему передачи веса закрытых ссылок. Ссылаясь на то, что еще в 2019 году Google изменил статус No с директивы на подсказку, то есть прямого запрета на совет. Да успокойтесь же, то, что ссылка есть в поисковой консоли, значит лишь одно, что Google про нее знает. И только. А учитывается она или нет, сеошникам уже никак не узнать. На минуточку, Google в консоли показывает не все ссылки, а только часть на данный момент времени. Вот и Джон Мюллер уже, наверное, в тысячный раз повторил — консоль перечисляет ссылки, даже если они nofollow, даже когда значение ссылки равно нулю. Да и значение ссылок уже далеко не то, что было раньше. Никто не спорит — ссылки разные важны, ссылки разные нужны. И ссылка, закрытая нофолу не передаст вам ссылочного веса, но при этом может поделиться так называемой трастовостью. Конечно же, если она с доверенного тематического сайта. Ведь не секрет, что все сайты высокого качества, все исходящие ссылки либо закрывают нофолу, либо вообще пишут простым текстом ссылки без тега «а». Но ведь Google давно уже говорил, что для определения качества сайта используется цитируемость. А это ссылки с нофолу в том числе и упоминание адреса сайта с текстом. Вот вам и подсказка, как повысить доверие к своему сайту. Не знаете, как это сделать правильно? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и задавайте нам свои вопросы в комментариях. До встречи!